Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит это канал Work and Life и с вами я, его ведущий, Антон Белюк. Сегодняшний выпуск будет очередным из плейлиста видео-вакансий. Здесь я буду вам показывать и рассказывать об актуальной работе в Польше. Работа на 100% без кидалова, все будет честно и прозрачно. Дело в том, что одна из польских фирм дает мне информацию об актуальных вакансиях на сегодняшний день. И я ее рекламирую, озвучиваю в данном разделе своего видеоблога. Дело в том, что я сам нашел работу в Польше, причем нормальную работу через данную фирму. И также на эту работу сейчас требуются люди два сварщика. И об этой работе также я вам немножко расскажу в сегодняшнем выпуске. Так что все те из вас, кто заинтересован в жизни и заработке в Польше, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Фирма, с которой я работаю, оформляет официальное трудоустройство, делает медицинскую страховку, трудовой договор. Есть возможность сделать свои узкое разрешение на работу или карту побыту. Жилье от фирмы или работодателя может быть уточняется обязательно перед выездом. Значит, начну с работ сезонных. Со следующего года начнется оформление документов на эти работы, но тем не менее озвучу их. Значит, рабочий на сбор клубники. Сезонная работа. Актуальность обязательно уточняйте еще раз при звонке, потому что... Сами понимаете, любая вакансия может быть актуальна на данный момент, когда я ее озвучиваю, но на следующий день там, или через день уже может быть занято, ну, потому что все очень быстро меняется в Польше. Значит, Локализация Германия, Количество человек, 3000 человек требуется на сборку в Германию. Желательное наличие водительских прав, жилье предоставляется. Опять же, хочу напомнить, что набор людей начинается, не набор, а оформление людей начинается с 01.02.2018. Короче, с февраля 2018 года начинается только оформление на эти работы. Ну а дальше, вашему вниманию будут представлены вакансии, актуальные на сегодняшний день строительные специальности. Вперед! Значит, требуются сварщики МИК-МАК, ТИК, также 19 человек, зарплата 15-18 злотых в час нетто это первое. Второе, слесарь на производство украшений, 5 человек, зарплата 12 злотых нетто в час. Майлер металлических конструкций, 1 человек, зарплата 16 злотых нету в час. Слесарь на производство вентиляторов и металлических конструкций, 16 злотых в час нету. Производство обогревательных систем 5 человек, 10-11 злотых в час нетто. Водитель 3 человека, 13-16 злотых в час. В общем, по поводу этих вакансий, э, ну пока что мне их прислала фирма без локализации. Если какая-то из этих перечисленных работ вас заинтересует, звоните мне, либо пишите в комментариях и сообщениях в моих группах на ВКонтакте и Фейсбуке. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. В этих же группах будет мой номер. В общем, связывайтесь со мной и уточняйте, какая вакансия вас конкретно интересует. Я уже расскажу вам об локализации, то есть где находится конкретно работа и об остальных подробностях. Но мы идем дальше. Шахтеры, 28 человек, 16 злотых в час. Электрики в шахту, 5 человек, 14 злотых в час, плюс 14 злотых на еду. Производство электропроводки. Вот это уже поинтереснее, кстати. Оттуда уже был выпуск. Собственно, и на своих экранах вы сейчас можете видеть сам раззавод, называется Язаки. Локализация Миколов. Вот, вы можете видеть сам рабочий процесс. Да, 10,5 злотых в час это, конечно, в принципе, немного, но если учесть то, что не требуется там никакой специальности, и ваша задача по шаблону или цвету закреплять провода, изолировать необходимые области, складывать для последующей передачи по конвейеру. Значит, требования к кандидату. Мужчины и женщины до 50 лет без опыта и квалификации, как я уже сказал, Часы работы минимум работать по 8 часов, можно по 10-12 часов в сутки. При желании можно работать гарантированно 250 часов в месяц. Желательно, как обычно, наличие прав категории B водительских. Жилье предоставляется. Также подробно вы можете увидеть, какое жилье в общих чертах, условия проживания в одном из моих выпусков. Ссылка на данное видео появится в конце этого ролика на ваших экранах. Так что, если его, вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Ну, там оно называется, по-моему, актуальной вакансии в Польше. То есть, э, без обмана и кидалого. Значит, локализация без кидала. Упаковщики на производство требуются. Э, задача упаковка продуктов химии, стекировка товара после упаковки. Требования к администрации. Мужчины от 18 до 50 лет, без опыта и квалификации тоже могут быть часы работы, минимум работать по 8 часов, можно по 12 часов в сутки, оплата 10 злотых в час нетто. Желательно наличие водительских прав категории B, жилье предоставляется. Следующее, производство металлоконструкций. Локализация Забжа на задачу установка деталей на станок для обработки и контроль качества. Требования к кандидату. Мужчина от 18 до 50 лет. Без опыта и квалификации. Часы работы. Минимум работать по 8 часов, можно по 12 часов. Оплата 10 злотых в час нет. Жилье предоставляется. За жилье символическую сумму платите 30 злотых в месяц. В общем, это то же самое, что бесплатно. И опять же, желательно наличие водительских прав в категории Б Следующее. Слесарь-сварщик МИХМАК, локализация Чинстаховна, количество человек 1, задача слесарные работы и простые элементы сварки, требования к кандидату мужчины от 20 до 50 лет, часы работы 8-10 рабочих часов за смену, оплата 14 злотых в час нету, желательно наличие водительских прав категории Б. жилье предоставляется. Ну и вот следующая вакансия, кстати, тоже очень интересно, сварщики, специалисты требуются. Я как только приехал в Польшу, туда поехали мы тоже с человеком, там я, ну, нужно было проходить тест достаточно серьезный, я не прошел его, не получилось. Там варятся такие э, большие конструкции, э, как я слышал, куда-то в нефтяные шахты, там на Россию, на Урал, что-то такое, в общем. Ну, у них разные заказы бывают. На тот момент варилось что-то такое. И, ну, тяжело там, веревочными швами надо все проходить. Офигенно, короче, должен заварить. Ну, и платят там нормально. Требуется количество человек 5. Задача сварка грубой стали подкатит. Конструкция для работы подготовлена. Необходимо делать качественные швы под ультразвук. Требования к кандидату. Сварщик, специалист. Мужчины от 25 до 45 лет. Вот, кстати, на ваших экранах сейчас тоже фрагмент видео с той работы. Вот такие примерно конструкции варить надо. Время работы минимум 8 часов, максимум 12 часов в сутки. Оплата 16-18 злотых в час нету. Желательно наличие прав категории Б. Жилье предоставляется 30 злотых за месяц. Также уточняйте актуальность, не забывайте, вакансии в сообщениях, либо при звонке. Ну и последнее, пожалуй, на сегодня, наверное, самое вкусное, я не знаю. <laughs> это вакансия, которая актуальна сейчас здесь, на моей работе, где я работаю. Вернее, две вакансии, два места свободных, нужны два сварщика на МИГМАК. Вот на ваших экранах, опять же, сам рабочий процесс. Здесь я варю одну из деталей, так называемый бок. Это детали, которые идут на завод Volkswagen. Из них потом собирают контейнеры для автомобильных запчастей. Ну вот мы, собственно, варим эти детали под эти контейнеры. В этом и заключается наша работа. Ну вот таким образом на эти детали именно, которые показаны на видео, норма 80 штук вот таких надо сделать за смену. Смена 8 часов длится и выходит тогда 160 злотых за 8 часов. Если перевести на часы, это получается 20 злотых в час. То есть, ну работа такая как бы многие мне там пишут что о, можно работать там по 12 по 15 часов в польше и зарабатывать больше в итоге ну ясно я согласен но это нужно вам практически большую часть жизни на работе проводить ну, а с этой работой вы сможете заработать тоже достаточно приличные деньги ну если для польши опять же это весьма нормальные деньги я считаю и плюс у вас будет еще куча свободного времени на какие-то другие дела, либо просто на отдых. То есть, э, это работа такая, как бы можно приехать на долгосрочной основе, ну, то есть, э, сами понимаете, если ехать на работу, где нужно будет херачить по 15 часов в сутки, вы долго там не поработаете. Туда можно приехать пару месяцев поработать потерпеть, чтобы заработать какую-то сумму, уехать, допустим, на Украину. Ну, просто больше вы там не протянете, скорее всего. А здесь работа нормальная, так что поспешите, звоните, пишите. 20 злотых в час для Польши. Я считаю, это очень хорошая зарплата. Поэтому буду ждать ваших звонков, ваших сообщений. Хочу напомнить еще раз, ссылки на мои группы ВКонтакте и Фейсбуке будут в описаниях под этим видео. Также подписывайтесь, подписывайтесь на мои группы. И не забывайте задавать любые вопросы, связанные с жизнью, заработком за границей, в моих группах, либо в комментариях под этим видео. И ваши вопросы не останутся без ответа. На этом я закругляюсь. С вами был канал Work and Life. Ставьте лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. Не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе самых актуальных и свежих работ в Польше на теперешний момент времени. Также вы здесь найдете еще и кучу другой полезной информации, связанной с жизнью и заработком за границей. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк. До скорых встреч, друзья!